Геннадий Головкин выиграл у Ванеса Маркисяна на каунтах во втором раунде. 35-летний казахстанец защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирно-боксерской ассоциации WBA с приставкой «Супер» и Всемирно-боксерского совета WBC в весовой категории до 72,60 кг. За эту победу он получит 1 миллион, тогда как представителю США достанутся 250 тысяч долларов. Головкин защитил титул WBA. Юбиа уже в девятнадцатый раз. Теперь ему предстоит запровести защиту пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея Дельвиченко.